Запуск системы. Диагностика. Поиск ошибок. Перезагрузка. Загрузка антивируса. Ошибка, ошибка. Обнома вредоносная программа. Привет, я Android Radon, это тестовый запуск, все алгоритмы настроены, полная диагностика будет завершена через два часа 5 минут 26 секунд. Ой, что-то пошло не так.